Здравствуйте! Сегодня у нас 20 июля 2020 года. Канал Народовластия, программа Плохие новости. Я Вячеслав Мальцев, и у меня прямой эфир. Вещаю с дальнего зарубежье. Напишите, как слышно, как видно. Так. Хорошо, что-то через сколько? Ура, кефир пошел. Да. Так, так, и видно, и слышно. Ну, отлично. Очень хорошо, что и видно, и слышно. Так. А вот сейчас я попробую прочитать тут несколько писем сначала. Да. Так, сейчас одну секундочку. Я очень торопился сегодня. Потому что... Так, так, так. Сейчас я открою. Прям секундочку. Видно и слышно. И все такое прочее. Очень хорошо. Так. тут вот э, идею предложил человек по поводу, э, ну, по поводу, как бы это мягче сказать, помните, мы говорили, э, по поводу, как, как бы сделать так, чтобы Путина не было, да, и сделать это при помощи технических средств. Вот очень хорошую идею человек предложил. Я э, обязательно... Отвечу, и я так понимаю, что ну, она нереализуема эта идея, которую он предложил, но на основе ее можно сделать очень интересную вещь, я уже понял, так что я вам напишу. По поводу флага, вот Николай написал, я очень хотел ответить на это, вас не устраивает триколор, триколор так, как он относительно зашкварен пуделем согласен, но лишь частично, ведь название нашей страны тоже загажено основательно и не только пуделем, что же теперь от него отказаться, это все равно что выкинуть золотую монету только из-за того, что на нее нагадила муха, а при чем золотая монета? Триколор сраный, вот этот вот, бело-сине-красный, это золотая монета, а почему он для нас должен быть золотой монетой, вот вы мне объясните, Тогда этот флаг был русским, так называемым. Да, в период между революциями, когда февральская случилась революция и потом октябрьская, потом у Власова он был этот флаг, ну, у Белой армии, еще извиняюсь, у белогвардейцев был. Потом у Власова, да, и теперь у Ельцина с Путиным. И почему это должна быть для меня золотая монета, я чуть не понимаю. Вы верите в то, что бело-синий-красный флаг был российским флагом? Ну что, прикалывайтесь что? -то? Это вот какой-то академик Виленбахов может вам уши тереть. Да? Вы почитайте аргументы по поводу того, что почему белый, синий, красный – это российский флаг. Знаете почему? Потому что у меня батюшка царя Петра сделал корабль «Орел» и заказал в Голландии материи белый, синий красный. Есть документы, а поэтому это флаг России. Умерли, что ли, Совсем кукукнулись. Абсолютно известно, да, если открыть э, не очень сложно закрытые архивы, архивы, то всем известно, что бело-сине-красный царь Петр притащил из Голландии, поскольку это голландские цвета, и сделал это флагом торгового флота, торгового флота России. Торговый флот России ходил под таким флагом до 1854 года, а потом его обнулил э, царь Николай. Почему? Потому что... Это были бело-сине-красные флаги французов и англичан, которые участвовали в крымской кампании. То, то есть, флаг врага. И поэтому для торгового флота этот флаг тоже опнули, Понимаете? Потом в 1883 году пьяный вечно да, Александр Третий, ну, он не сильно умный был царь, да, он под влиянием определенной категории да, этот флаг в октябре месяце повелел вывешивать на каких-то там государственных учреждениях, школах там все восстали сразу же и все это указ был отменен и была назначена комиссия Пасьета, да, который кстати, который и принесли ему вот этот вот флаг, весь задроченный там, и сказали вот он с петровских времен, это истинный флаг России и прочее прочее, прочее, так что все, все это мы знаем когда на самолетах, почему, вы спросите, почему на самолетах, которые в интернете, там фотографии, да, черно-белые, там черно-желто-белый флаг заменяют, пытаются заменить на бело-сине-красный, да, посмотрите, это, это прямо очень характерно, и единственный самолет, на котором был бело-сине-красный флаг, фотографии разбитого Ильи Мурманца, да, это потому, что он его... Уронили в мае 2017 -го года. Поэтому это все было. А у вот два аргумента, почему это флаг России. Знаете, потому что вот на корабле «Орел» купили, на корабле «Орел» белый, сине красной материи. И потому что картина, которую он где-то увидел, я так и не понял где, но их таких много картин. Возвращение русских войск с Балкан, там наряду с черно-желто-белым, есть еще белый, синий, красный. И поэтому он решил, что это флаг России. Так это флаг Сербии. Белый, синий, красный. Так, Виленбахову на всякий случай. И вообще в 1948 году в Праге пан славянский такой комитет заседал. И этот комитет взял белый, синий, красные цвета как славянские цвета. Да? Почему? Потому что он на, большую, на большую часть свою этот комитет состоял из масонов. да и у них это любимые цвета. Что я вам буду объяснять? Зачем мне бело белый-синий-красный флаг? Зачем вы мне причесываете про него? Я про него все прекрасно знаю. Это может там детям каким-то рассказать, что это извечный флаг России. там, я не знаю, ослябец, пересветом бегали с этим флагом. Не бегали они с этим флагом. Возьмите, сходите, если не поленитесь в любую экспозицию войны 12 года. Вы там найдете белый-синий Синий красный этот флаг. Вы можете найти только у кого-то из князей, там, графьев в виде родового герба и все. Так. Слайк, начал, у тебя была передача про флаги на подготовке, да? Так что флаг ЛГБТ, да, блин так что давайте про протест в Хабаровске, что-то я остальные письма так и наверное не успею, не успею что-то с флагом меня торкнуло ну я без обиды говорю, потому что это наш соратник ну но... Вот не надо. Очень много желаемого выдается за действительное. Особенно с этим триколором. Не все в порядке. Я говорю, вот самый яркий пример, который вы увидите, если вы откроете, пойдете по ссылке, Гаминский Красолов, Помните мужика с дудочкой, который увел детей. но ну, казалось бы, ну, что, сказка и сказка. Про черта. Ну, понятно, что это был черт, да, который... Решил, так сказать, проучить людей За их грехи, за жадность За глупость и за все остальное Увел их детей Ну, страшная наука, конечно да? И когда вы откроете этого гамельского красолова В какие цвета он раскрашен в интернете Посмотрите, зеленый, красный, белый да? А посмотрите в Гамельне Надо специально вот съездить в собор И показать Там белый, синий, красный Белый, синий, красный А везде в интернете Зеленый на витраже это нарисован, витражу там, я не знаю сколько, 600 лет, наверное. Почему перекрашивают в интернете? Вот вопрос, мне наплевать, какой цвет там, белый, зеленый, красный, белый, синий, красный. Я хочу понять, почему в интернете это перекрашивают, зачем, кому это нужно, самолеты перекрашивают, да, там какие-то где-то картины перекрашивают, да. Или там по картину Айвазовского там суют, да, где э, по Аляске там с этим флагом едут, с русским флагом. Это не русский, это торговый флот, торговые компании на Аляске присутствовали, понимаете. Так что самое раннее там упоминание этого флага, да прекратите, да, это разводка полная. Протесты в Хабаровске были, мы говорили уже сегодня, то есть сегодня мы в субботу включались, экстренное включение, посмотрите, кому интересно, потому что мы видео показывали, Ну, они, собственно, есть, эти видео в интернете, людей под 100 тысяч было, ну, по разным меркам, разное количество, ну, от 50 до 100, да. Ну, собственно, хороший метод придумали, есть очень много фотографий этого бессмертного полка. И вот там бессмертный полк, и, и внизу подпись. Это 100 тысяч жителей вышло там. Нет вопросов. И когда накладываешь протест, накладываешь, и там тоже, а там говорит а там 25. Ну, наверное, нет. Если там 100, значит и здесь 100. Такие вот. Сегодня... Дела, связанные с Хабаровском, там люди бастуют до сих пор и, и, и до сих пор протестуют и пытаются нам всем рассказать м -м, путинцы и его роли, и вся шобла, и шушера, что это выступление за фургала. более того, вот Кремль сделал заявление о митингах в Хабаровске, по поводу того, что это не организовано из-за рубежа. Понятно, что это, за... это организовано Путиным. Блядь. Он 20 лет организовывал против себя протест, против себя революцию, но, наконец, организовал. Понятно, что это не из-за рубежа. Вот. И интересно то, что Жириновский анонсировал в воскресенье, что назначит Исполняющим обязанности, временно исполняющим обязанности Губернатор Хабаровской области Назначит а, члены ЛДПР И вот назначили Михаила Дегтярева Действительно То есть Путин, старый дед, совсем с ума сошел Он думает в Хабаровске Это защитники ЛДПР что ли? Он реально думает, что это ЛДПР так защищать? Да им насрать на это ЛДПР Они выбрали себе какого-то единственного, да, там, губернатора, который не стал сразу же в тот же день грабить их, да, и на них класть, и как-то очень сильно удивились, наверное, а тут им говорят, а, это вы за ЛДПР, ну давайте вам ЛДПРшника назначим. Очень смешно, я вот посмотрел про этого ЛДПРшника, 81 -го года рождения, в 2003 году вступил в Единую Россию, в пятом вышел, надо сказать. Вот, в ЛДПР с пятого года состоит, ну и так далее. Ну, в общем-то, особых-то заслуг, конечно, нет никаких. Но одна вот заслуга, что не единорос, а ЛДПРшник. И что? И что? Они хотят конкретного человека, неважно, ЛДПРшник он или не ЛДПРшник. Они хотят правосудия. Они хотят, чтобы от них отвалил Вова Путин Вячеслав, вы слушали Жет Ратал? Да, слушал, конечно Так, и Вот Рассказ тут пишут Говорят, там Лех Бабло с вертолета Раскидывал Ну да, вот тут, представляете Пишут в Хабаровских там В различных А, а не в Хабаровских, это в Самарских это в Самарских, да СМИ Звонила родня из Хабаровска По дворам и переулкам Четвертый день мотаются Несколько машин с крепкими парнями Призывающих митинговать А теперь, внимание Участие в митинге Оплачивается 700 рублей в день Вот это надо жителям Хабаровска Рассказать, что и мэр Хабаровска сказал, что там За, за деньги вышли 100 тысяч человек Вот кто может 100 тысячам человек заплатить по 700 рублей? А? Ну, путинцы, больше никто не может. Поэтому смешно, да? Кроме Путина, ни у кого денег в России нету. Ну, всех деньги отнял, и украл. Поэтому, если 100 тысяч человек можно вывести по 700 рублей, да? То это такие деньги может только Путин заплатить. Или кто-то от Путина. Потому что тот, кто заплатит эти деньги, обязательно столкнется с властями. Да? И поэтому ему надо еще и решать вопрос с властями. Конечно, не было никаких денег. Конечно, это лажа, вранье. Самое натуральное. Этим враньем они пытаются как-то сгладить, сгладить то, что произошло. Но это очень похоже на сумасшедших. Я, помните, вам рассказывал, в моей жизни, в практике моя был, когда некто Слава Михеев убил свою тетю, он был слабоумный, мало того, у него еще оказался шизофрения, он истыкал ее ножом, 22 удара, в основном, в горло, а потом, чтобы скрыть следы преступления, посыпал ее мукой. Вот, блядь, вот это вот посыпание мукой, понимаете? то есть они также рассуждают как вот тот Слава Мехеев или как мой сын когда я ему говорю помню Первый сын, я ему говорю, маленький еще был, когда для меня это было открытие, я говорю, а ты что, игрушки-то разбросал и не убрал? Он говорит, это не я разбросал, это баба разбросала, она играла и, и игрушки не, не убрала. И он на полном серьезе думает, что бабушка может взять игрушки, может ими играть, и так, так, так и вот эти вот придурки, которые такие вещи рассказывают, они на полном серьезе думают, что... Ну, Какие-то слабоумные поверят А может быть и поверят Какие-то слабоумные Вот И Вот Значит мэр там тоже Наговорил по поводу 700 рублей Мэр города Хабаровска что там всем платят хворовчане пришли Требовали его выйти И С ними разобраться кто, кто же им платит, выяснить. И повесили плакат в хабар За участие в несанкционированном публичном мероприятии установлена уголовная и административная ответственность. Прокуратура Хабаровского края. Как это говном еще не закидали вот этот плакат. Просто жуть. И... В интернете наткнулся на фотографию, женщина идет, не успела ее сюда перекачать, свободу Фургалу, путинскую банду под суд. И какой-то опезал, пишет, вот интересно, отказалась ли она от мат-капитала банды, в кавычках, что-то подсказывает, что нет. Вы представляете, вот, то есть всякая вот такая сволочь, вот эта вот троллятина поганая, почему-то считает, что люди должны отказываться от денег. Это что, путинские деньги? Он что, их непосильным трудом заработал? Он у нас их украл, сука. Сколько у него не отбери, все равно своего не вернешь. Путин, что ли, вас кормит? Может, лечит он вас? Поет, да? Может быть, он ну, поет-то, наверное, через ротенбергов Это да. Бензин дает он бесплатно, там, или как газ дает, свет дает, воду дает, да, воздух дает, Солнце дает. Я, у меня любимая фраза, латинская всегда была: Сол, люцит, омнибус, Солнце светит всем. Никто Солнце никому не дает. Никакой Путин, блядь, никакой остальной шнырь поэтому если он ничего нам не дает а только забирает и при этом хочет сидеть вечно пошел он нахер Так, если чекист купил мне дом я бы за нее топил раб свободы вы знаете в этом наша разница Чекисты, блядь, ну, так скажем, не чекисты, а Слава Володин, блядь, Бондар и все остальные э, рассчитывали, что я вот буду такой же, как вы, и э, там за какие-то весьма солидные, за какое-то вознаграждение соглашусь не мочить Путина и всю эту шобу. Ну, в основном про Путин только разговор был. Видите, я не согласился. Если бы, если бы я им сказал, что, ребят, я дом купить, и я буду топить да, за Путина, то я думаю, что быстро бы, в пять минут бы это решилось. Видите, какая разница? Мне иногда очень обидно такое читать. Просто обидно читать. Знаете, я думаю, уж я дурак. такое вот ощущение какой-то неполноценности возникает. Может я что-то слишком много о себе возомнил. Может надо было согласиться на все это. И продолжаются митинги не только в Хабаровске, но и в других городах. В Биробиджане. Вот я вам сейчас покажу также фотки. Так, давайте по... Нет, это не тоит. Так, так, так. Вот это Петербург. Петербург против Путина. Очень хорошо. Вот, ну, это Хабаровск. Путин будет казнен. Это вот МИАС. Я, мы, Хабаровск. Очень хорошо. И... Вот интересное. Ну, про Хабаровска я говорю, послушайте субботнее выступление там мы многие вещи разбираем И будем еще говорить об этом, задавайте вопросы Я думаю, тема Хабаровска еще очень долго будет присутствовать И надеюсь на это, я надеюсь, что все так просто не закончится А ситуация будет накаляться Потому что ну, Навряд ли народ устроит То что ну какого-то ЛДПРшника Им прислали Так Натали хорошего Не дурак, а человек с совестью и с честью Ну дурак Кто такой человек с совестью и с честью Ну дурак Помните как что делать Чернышевске? Кто не хитрый, тот дурак. Ну, наверное, так и есть. Так что. И в сети вот видео опубликовали задержание питерского активиста Владимира Шипицына. Значит, ему инкриминируют часть первой статьи 318 применение насилия в отношении полицейского. Давайте посмотрим, как применял насилие в отношении полицейского Шипицын. Это, это жесть, мягко говоря. Вы видели насилие? Нет. Никакого насилия не было. Еще раз специально показываю, обратите внимание, когда Шипицын падал, флагом этим он зацепил шапку этого полицейского по козырьку. Вот, смотрите. Человек ничего ни, ни, никак не противодействует. Стоит. Стоит. Этот его дергает. Он может быть, я не знаю, у него ноги валит, шипится, да? а этот его таскает, и Вот он человек пытается его куда тащить. Посмотрите, падает, все по козырьку, шапка, шапка слетает. И все, и тут начинает. Да? Что произошло? Полицейский. Нарушив статью 31 Конституции Российской Федерации, пытается человека, который стоит в мирном пикете, пытается этого человека куда-то утащить. Да? Дергает, человек падает. Почему человек упал? Потому что полицейский его дернул. И зацепляет этим флагом, да, падая, зацепляет ему кепку. Сраную его полицейскую, эту поганую. Блядь. Понимаете? То есть вот я вам напоминаю, есть статья 5 УК, ну она всегда была в, в любом уголовном кодексе да, и Советского Союза. Ну, я имею в виду подобные статьи. Принцип вины. Лицо подлежит уголовной ответственности только за те общественно опасные деяния, бездействия. Общественно опасные. Кепку сбил, блядь, общественно опасные. Общественной опасности нет никакой вообще. Ну, дальше я не об этом. И наступившие общественно опасные последствия, в отношении которых установлена его вина. Это виновное действие? Полицейский дергает э, человека, да, тот, корящийся, падает, он совершенно естественным образом пытается просто не разбиться. Да, случайно по козырьку. То есть, это общественно опасные последствия, сбил козырек, да, там по козырьку палка, случайно. То есть... Тут, тут, тут неосторожность и даже, даже нет неосторожности, извиняюсь, вины в форме неосторожности нет, потому что это невиновные действие, это действие полицейского. Причина следственной связь такова, что полицейский рванул человека, а он упал. Объективное вменение, то есть уголовная ответственность за невиновное причинение вреда не допускается, хотя вреда не было, но предположим было. Невиновное причинение вреда, уголовная ответственность не допускается. Понять преступления, статья 14, преступление признается виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное настоящим кодексом под угрозой на, наказания, не является преступлением действий и бездействиях, э, хотя формально содержащие признак какого-либо деяния, предусмотренного настоящим настоящем кодексе, но в силу малозначительности, не представляющей общественной опасности. Вот какая нахер применение насилия в отношении полицейского. В отношении, сука, кепки полицейского. Применение насилия в отношении кепки полицейского, блядь. Вот, сука, мы этому полицейскому эту кепку, блядь, прихерачим голове так, что он будет ее всю жизнь носить. Я ему это обещаю. Вот если этого парня, блядь, затащут в суд, то я тебе обещаю лично, что ты всю жизнь, блядь, эту кепку будешь носить. У тебя не палкой. Блять, ни машины ее с головы не сорвут. Она будет так крепко сидеть на голове, я тебе обещаю. Сволочь вообще просто жесть какая-то. В Челябинской области жителям деревни Печенкина привезли вот такую воду. Кто не видел, посмотрите. Нервных прошу не смотреть. Ну, видите, вот люди заготовили ведра, а тут им льют такую, такую муть. А оказывается, они в осинизаторской машине привезли, то есть привезли говно фекалии. Можете себе представить. В осинизаторской машине людям, у которых две недели нет воды, привезли такую воду. Они смеются, эти люди. Ел, там линчевать надо за такое. Они смеются. Народ у нас, конечно, добрейший. Просто добрейший народ. Говнеца привезли на лопате. Такие вот пироги, блядь. Жутью. Вот все дальше, чем дальше, тем страшнее. И Алексей Навальный на своем сайте сообщил о том, что фонд борьбы с коррупцией закрывается. Внимание, это не учебная тревога и так далее. Ну... Я так понимаю, что присудили выплачивать фонду борьбы с коррупцией 29 миллионов рублей, а нахера их выплачивать? Ну зачем собирать эти 29 миллионов рублей, чтобы отдать путинцам? Проще закрыться и все, да, как помните, в Буратине, лови его, там и э, держи его, ищи его, свищи его. Вот так и здесь. Раз и все. И... Новый, ну, я рекомендую новый фонд борьбы с коррупцией открыть за рубежом. И все, и никак. Пусть это будет иностранный агент, кто угодно, но не, достанет, не достанут путинцы никак. А так как структура очень уже раскрученная, известная и эффективная, самое главное, то будет оказывать колоссальное влияние. Так. И Генпрокуратура признала нежелательными в России семь иностранных организаций, да, и, по их мнению, все нежелательные, кроме Путина и Путинцев. И тех ватников, которые пока еще Путина любят. Как раз любят, они тоже нежелательны будут. США ввели санкции против Кадырова за нарушение прав человека в Чечне. Странно, в общем-то, я удивился, потому что... Как бы вроде, вроде э, про, про, права человека о каких правах человека идет речь если бы США признали его террористом, это было бы логично да, какие права человека о чем вообще речь но это вот все равно что там Бена Ладена они бы, э, в санкционный список включили потому что он нарушает права человека блядь. ну что я могу сказать а вот Кадыров так вот ответил ну как-то странно, если честно, мне показалось, он ответил, как-то вот он взял два пулемета и сфотографировался с двумя пулеметами и говорит, что а, Помпео, мы принимаем бой, дальше будет интересней. Странно. Непонятно, да. Ну, если бы он там держал эти пулеметы, пулемет так держал, там, прицеливался, еще там два пулемета, как будто он их на, продавать вынес. Он, ну, блядь, попел, -по, дальше будет интереснее. Смешно. Смешно, смешно просто реально смешно. Может он не знает, как пулемет держать, думает, что вот так. Слава, что скажешь про сегодняшнее выступление. Я не смотрел никаких сегодняшних выступлений. Я вообще никого не смотрю. Сейчас Кадыров потребует у Трампа извинений, пишут. Ну, возможно. Ну вот Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить свои извинения. Что-то там требует, короче, чтобы Зеленский извинялся. Я-то не понимаю, почему Кадыров все время требует, чтобы кто-то извинялся. Но это же не по-мужски. Потребую выйти на поединок, да, на пистолетиках или вот на этих пулеметиках, которые в руках держат. Не вопрос. Вот это вот интересно, да, а что там, ну вот, давай ты извинись, не извинишься, блядь, там сто нукеров приедет, сто 100 половин, тысяча приедет нукеров, конечно приедет, даже и сомнений нет, а так вот один на один пойти постреляться, это же интересно, это же по-мужски, Они нукеров посылать, убийц, блядь, посылать, это не по-мужски. Безработица в РФ в июне выросла до восьмилетнего максимума. Я думаю, что безработица уже зашкаливает. Там рисовали какие-то плюс 700 тысяч, еще что-то. Сейчас уже, видите, вот нарисовали 4 миллиона 606 тысяч. Как-то было у них 800 тысяч безработных, потом еще 700, а теперь оказалось 4606. Ну, у них всегда так. Пригожин в международном списке спонсор террористов. Ну, нормально, там и Путин должен быть однозначно, и вся эта шобла должна быть. Около 30% россиян собираются закрывать банковские вклады. Ну, правильно делают, а куда им деваться и Я думаю, что они уже опоздали, что многие уже эти деньги не, не выдернут. Те, кто будет долго думать. Вячеслав, сегодня Гамильфар признал правоту ваших принципов на в с хабарским событием. Поздравляю. А кто такой Гамильфар? И что же, блядь, ну вот там кто-то что-то признал. Да мне пофиг, абсолютно. Чем меня поздравлять? Это что там, бог или царь какой-то признал, блядь? Поручение Путина признано невыполнимым. О как! А знаете, какое поручение Путина? Поручение президента России Владимира Путина о снижении смертности на дорогах невыполнимо, считает в Министерстве внутренних дел. О как! В 2017 году, как сообщил Рамблер, в результате ДТП на российских дорогах погибли 13 человек на 100 тысяч населения. В 2018 приказатель до 4 смертей на 100 тысяч. Какие 4 смерти еще они несут? Очень важно в целых цифрах, да, сколько в целых цифрах погибло. Почти 20 тысяч. Поэтому не надо нам втюхивать, да, там какая-нибудь Германия ну, сколько? 80 миллионов, да, а Путин говорит, что у нее 142. Вот у путинцев Погибает на дорогах по 20 тысяч А в Германии чуть больше трех. Почему в Германии возможно это сделать А здесь это невозможно Это уже так говорит, сократили Смертность на дорогах Где же вы суки, сократили Невозможно сделать Очень даже возможно Сделайте дороги Сделайте разделительные полосы Сделайте кольца вместо перекрестков И так далее, и так далее. Все будет нормально Видеокамеры они повесили там э -э, в тех местах, где есть освещение. Освещение есть в тех местах, где висят видеокамеры, чтобы шкурить э -э, водителей. Да, там за сплошную, за скорость. Эти сплошные везде нарисовали. Жуть. Скромнее надо быть, товарищ Мальцев. Да? Почему вы решили, что я должен быть скромнее? Почему вы решили, что я не скромный? Ахиллес, блядь, вот человек, блядь, которого ника Ахиллес, можете представить, призывает к скромности, блядь, ну что, дурак что совсем? Ахиллес, блядь, полубог, блядь! А вот Прокопенко мне Климова желает, чтобы я прочитал. Прокопенко, да я этого Климова читал до того, как, наверное, как ты родился. Блядь. Так что не волнуйся. Тоже такой же. Блядь. Так. Путин сравнил смертность от коронавируса в Российской Федерации и богатых странах Европы. То есть в Российской Федерации минимум там полтора процента, а в богатых странах и, 8, и 10 Ну, и потому что медицина в России замечательная, да? А обхочешься вот этому Путину сказать: слышь ты, друг, блядь. Люди, которые попали на аппарат ЭВЛ, да, то 15% только умерло в западных странах, а в России больше половины, которые попали на аппарат ЭВЛ в результате болезни. О какой медицине может идти речь, если больше половины умерло на аппаратах ЭВЛ? Артист мне тоже, блин. Просто в России... Во-первых, приписки искажения отчетности, еще при Советском Союзе такая статья была за приписки искажения отчетности, а при Путине это вообще норма. Да плюс еще люди просто до того возраста не доживают, в котором европейцы умирали, да, заражались и умирали, а наши просто до этого возраста не дожили, они еще умерли там хрен знает в каком году. Много мата Вячеслав, ай-яй. Вячеслав через «я» пишется. Вячеслав Виктор. Так на всякий случай. Блумберг узнал о доступе российской элиты к вакцине от ковид. В апреле агентство утверждает, что в ходе закрытой программы вакцины от коронавируса уже в апреле получили топ-менеджеры, госслужащие и бизнесмены. Я в этом даже не сомневаюсь. И вопрос, откуда вот взялся коронавирус вот этот? Если путинцы либо не болели, а если заболели, то ни один не сдох. То есть, значит, вероятно, у них и лекарства есть. Песков заявил об отсутствии вакцины от коронавируса у Путина. То есть, он имел в виду, что Путина никто не вакцинировал, потому что он будет это делать там вместе со всеми и прочее. Чушь нам Песков говорит. Я думаю, что Песков, он что, знает все про Путина, что ли? Он знает только то, что ему положено. знать, знает, чтобы вот такой пургу нести. Вячеслав, слышали про предложение создать министерство пропаганды РФ. На создано министерство пропаганды. Это Кремль. Путин ни в коем случае не создаст министерство пропаганды. Знаете почему? Потому что тогда это будет какая-то вот отдельная структура. А он, как КГБшник, понимает, что он должен этим делом сам заправлять. Ну, по крайней мере, наверху надзирать за всем. Так. И Песков заявил, что Путин пока не делает прививку от коронавируса. Россиян официально освободили от выплаты чаевых. Клиенты российских заведений общественного питания Не обязаны оставлять чаевые Говорится в постановлении правительства Опубликованном там и так далее Видите, чем люди занимаются Охереть не встать А чаевых они там пишут блять, Постановление Это вообще просто офигеть Просто офигеть Ну это колхоз сделал добровольный Кто-то хочет оставлять чаевые Кто-то хочет не оставлять А они об этом и пишут Об этом постановление написали Зачем? Зачем? Потому что бумага терпит. Ну куда это постановление? Оно кому к исполнению? И что там нужно исполнять в этом постановлении? Безумие, представляете, то есть люди какие-то работают, что там согласовывают, ходят, подписывают. То есть вот такими вещами они занимаются. Госдуме предложили ужесточить отчетность по зарубежным счетам, ну, наверное, не депутатов всяких, скотчей там и прочих-прочих, да. У кого-то нормально с зарубежными счетами. То есть мне, мне нравится, запретили э, иметь зарубежные счета всякого рода там депутатам, чиновникам и так далее. У них у всех яхты. А как они их обслуживают, не имея зарубежных счетов? Как нужно наличкой платить? Тут нельзя наличкой платить. Как вот просто яхта подошла в порт. Какой-нибудь порт антип стоянка сколько стоит там. У какого-нибудь, нами там, ну, большая яхта, это несколько тысяч евро в месяц. Как они платят наличкой? Вот просто артисты. Яхту иметь можно, а счет иметь нельзя. А как же ты без счета-то что-то оплатишь? Здесь ничего без счета нельзя оплатить. Уникальные люди вообще, просто уникальные. То есть, они врут в лицо. Но я понимаю, что они это для внутреннего потребления, для ваты. Кто ничего не понимает в этом. А так-то это совершенно очевидно. Вот. И в России изменится правила выселения заварины. Вот, вот мне пишет Анатолий э -э Аскольдович. Интервью с Вячеславом Мальцем. Новость 7.40 с Юрием Гамильфаровым 26.09.17 года. И чего? В 17 году какие-то новости я что или с ним, и что дальше? Потом он что-то там наговорил такое, что сейчас не дает возможности мне вообще эту фамилию называть. Понимаете, я же не, не говорю, со мной можно поссориться только один раз. Два раза со мной никто не ссорится. Это там исключительные люди, которым я позволил там пару раз с собой поссориться. Это исключительные. Со мной можно только один раз поссориться, все, на выход с вещами навсегда. Я не Кадыров, передо мной нельзя извиниться. Понимаете? Это цитат сегодняшнего дня. Кстати, мне самому понравился. Если бы я жил в 19 веке, я был бы бритером, пока бы меня не застрелили. Понимаете? Стрелялся бы там не как Пушкин блядь, 30 раз, а 300. Может быть, 3000. Может но, скорее всего, немного пришлось, пару-тройку пару, застрелил бы, и все, и, и все бы заткнулись, и в жопу засунули, как с Толстым, да, который, ну, один человек стрельнул, и все вот так вот. П Позволено было даже во время премьеры... Э Александр Сергеевич говорит, горе от ума, да, он же во время премьеры встал, и так как его, так сказать, образ там присутствовал, он сказал, взяток не брал, потому что не служил, то есть не потому что честный, а потому что не служил, взяток не брал, потому что не служил. Да. В России изменяется правило выселения заварительного жилья. Это вообще охереть. Это какой-то там фонд содействия реформирования ЖКХ. Ну, понятно, что это не фонд. Понятно, что это с подачей властей. Вот такую о, вчехлили туда идею народовластия, в кавычках. Вот, вот такого народовластия не надо. Значит, решение о переселении будет приниматься, если две трети жильцов поддержит его. Представляете, какой кидняк, какой-то девелопер хочет денег нормальных заработать, да? То есть, вычисляет люмпинов, самых таких, дает им долю чуть большую, и две трети. Две трети получают долю там, ну, нормальную. То есть, достаточно самых заводил нормально профинансировать. Какой-то части дать то, что им положено. А остальных одну треть можно смело кидать. Просто раз п -п -п, под ноль там, блядь, в, эту, в домик э, дядюшки тыквы можно отправить. И все, и нахер. И что там сказать? Их ты. А как? Ну, две трети же там проголосовало. Поэтому ты поедешь. Они проголосовали, чтобы ты поехал в домик дядюшки тыковый. Охереть не встать. Представляете, вот такой сейчас нам причешь. И вот это вот будет продвигаться как народовластие. Вот это, понимаете? А это никакого отношения к народовластию не имеет. Мальцев, ты сказал, что не помнишь, что такое Гамильфарб, обманываешь зрителей. Почему обманывают? Ничего не обманывает я стараюсь не помнить, понимаете, до поры до времени тех, кто как бы накосячил в отношении меня. Понимаете, до поры до времени я их забыл. Но только до поры до времени. Только до того момента, когда дороги сошлись, да, и через 10, и через 20 лет. Я могу ничего как бы пройти мимо, да, а могу и не пройти. Такое бывает. Очень часто. Так что никому не советую ссориться. Просто никому не советую. Лучше промолчить. Мишустин уволил арестованную замглавой образования и науки Лукашевич. Уволил, потому что арестован. прекрасно Не потому что там взятки брала, мошенничала, а потому что арестовывают. То есть, видите, вам показатель: Чтобы этих ушлепков уволить, их надо арестовать. Ну, начиная с Путина и всех остальных. Так они хер куда уйдут. Надо их арестовывать. Так. Слава ты... Путин принял участие в закладке десантных кораблей в Крыму, очень хорошо, очень хорошо принял участие ведь приехал наконец туда, ну или какой-нибудь его двойник десантных вертолетоносцев Посмотрим, как они там будут строить, это же обхохочется на заводе Залив, какие-то вертолетоносцы они там Ой, это очень смешно. Шнур микрофона подфанивает иногда, пишут. Ага. Кудит микрофон. Попробуем, сделать, чтобы не кудел. Хорошо. Песков рассказал о семейной жизни с Навкой, блядь, вот это вот самая главная новость, как нам это интересно, но я специально прочитал, похохотал, он, он пишет, э -э, в, так, так, так. Сначала мы говорили друг другу, он говорит, как жаль, что мы не встретились, когда нам было по 20 лет, а потом фактически в один голос воскликнули, что тогда это было невозможно, каждый из нас должен был там пройти и так далее. Я больше скажу Пескову, передайте ему, что пройдет совсем немного времени, бля, и э, по крайней мере Навк скажет, как жаль, что мы встретились. Это я тебе гарантирую, Песков. Артист. И вот эту вот херню свою, вот эти сопли-слюни, они выносят там на, на и, и показывают, там демонстрируют тем людям, которых они обворовали. Да, там Богатые тоже плачут. Какая мерзость. Так. Мишусь освободил одно... А, это я уже сказал про это Лукашевич. Да? Российские школьники открыли в Арктике новый остров. Видите, какие молодцы. То есть, они где-то в гугле или где-то там сидели. А, нет, спутник Сентине... Сентинель-2. Спутник Сентинель-2. Переслал какие-то фотографии. Они это разбирали там на сайте и нашли... Рядом с новой землей новые острова. Ну, понятно, что северный ледовитый океан э, меняет рельеф. Там что-то уходит под воду, что-то появляется. Ну, интересно, вообще интересно, потому что лед тает, должен уровень появля... повышаться. Наоборот, должны острова исчезать, а они какие-то появляются. Видите, как здорово. И в интернет попали личные данные 20 миллионов пользователей VPN-сервисов. Ну, это российские какие-то личные данные. Все эти VPN делались вроде бы одними и теми же людьми. Ну, я не думаю, что в этом какой-то ужас есть, что какие-то 20 миллионов личных данных пользователей VPN. То есть известно, что эти люди пользуются VPN И все, а куда они там заходили Кто их Слава, что с армией патиноидов Делать-то будем уже миллионы Даже если постреляем Надо заранее подумать А зачем их стрелять-то Они сегодня патиноиды Завтра Путина не будет Они будут в жопу целовать того, кто будет Навальный будет Они будут Навального целовать мальцев будет, они а, будут Мальцева целовать, Геркин будет, они а, Геркина будут целовать, так что им-то похер кого целовать, им главное, чтобы жопа была, которая президент, или там царь, батюшка, или там я не знаю кто, отец родной, вот жопа, которая отец родной, и они ее будут, эту жопу целовать с превеликим удовольствием, причмокивать, и рассказывать, как это скрепно, и что они самые счастливые во всем мире, а пиндосы там вот дураки, потому что у них нет такой жопы и так далее, и так далее. Поэтому вот они как раз меня меньше всего волнуют. Вы понимаете, вот эти вот меня как раз меньше всего волнуют. Которые сейчас Путин там уже в задницу целует. Вот вам и VPN с регистрации. Ну да, это же информационный мир, все так и должно быть, но как вы, вы же понимаете, что а, вот как там вот данные какие-то, там американцы скачали какие-то. Наша задача, чтобы наши данные ФСБ не скачал, а все остальное похера. Так. Вячеслав, тебе нужна будет охрана, что будет с ФСОшниками? Никаких ФСОшников не будет. Нашли охрану. ФСОшники. ФСОшники охрана Не охрана, это спецслужба. Это спецслужба и задача у нее главная не охранять этих упырей, а сделать их жизнь очень комфортной и, и сделать в этой жизни все так, чтобы люди остальные этого не видели, не знали и так далее. Понимаете? То есть тайна, секрет, вот основная идея ФСО, а не охрана человека, физическая охрана. Какая то физическая охрана? 70 генералов в этом ФСО. 70 генералов. Они ходят с автоматами, что ли, кого-то охраняют? Фургал назвал заказчиков своего дела... Я так понимаю, что адвокат назвал какие-то люди, которые там хотели его сместить и так далее. Это для чего делается? Ну, для того, чтобы на Рутенбергов не наезжали, да, потому что, ну, как бы была информация о том, что они пытаются бизнесу Фургала отжать. Я думаю, так оно и есть. И вот поэтому некие люди, которые его с места сместить хотят. Так. ФСО отправить в Китай на охрану плотины третьего ущелья Хорошо Адвокат Сафронова заявил об отсутствии чешского центра вот этого анализа и профилактики безопасности спецслужбы то в материалах дела то есть чувака привлекают за то что он спецслужбам слил информацию а в материалах дела информации нет да вопрос зачем его привлекают очень весело следственный комитет назвал цель нападения на дом экс-главы Россельмаш Нападение на дом экс-главы Ростельмаши Юрия Пескова, при котором он был ранен, и его сестра убита, было совершено с целью ограбления. О, как! Видите, это, блин, очень-очень серьезное расследование, да? Житель Усть-Кута покончил с собой, его отказались принять в онкодиспансер. У нее были главные боли, страшные головные боли, и... Его не хотели принимать и вообще диагностировать, то есть ссылались на коронавирус. Но у человека, главные боли, какие, если действительно это онкология, но ну, не только при онкологии, при других заболеваниях бывают страшнейшие главные боли когда могут помочь. Он говорит, не мы не можем тебе помочь, у нас коронавирус. И он взял, покончил с собой. Я помню, такой же подобный случай был, правда. Из-за того, что не могли помочь в Италии, да, это в годах, наверное, в 90-х, может в конце 80-х годов у мужика была онкология, где-то причем в лобной доли, жуткие боли совершенно, отупение из-за этого, и опухоль, сказали, неоперабельно, ничего сделать нельзя и чувак решил застрелиться, взял себе выстрелил в висок, ну и тут получилось как у Кутузова, вот у Кутузова э, через глаз а пуля, да, а у этого с другой стороны вышла, и он остался жив, представляете, башку насквозь прострелил, более того, он отстрелил себе эту опухоль, и когда там более-менее подмарафетили, оказалось, что ее нет, то есть он ее отстрелил себе, и у него болевые ощущения исчезли, и Статья была, наверное, год через полтора после этого события, то есть у нее все в порядке было нормально. Ну, бывает, он, Кутузов э, проявил э, огромное э, как бы рвение да, и способности к языкам после того, как ему прострелили голову и вылетел один глаз и, и стал очень мудрым человеком. Он не был дураком до этого, но после этого, говорят, стал прям невероятно умный. Бывает же, видите, некоторым надо бошку прострелить, чтобы они ума набрались. Будет микрофон. Ну, не знаю, у кого еще будет микрофон. Девять слова, а если нет пистолета, как лучше все покончить с собой? Ну, я не знаю, как лучше все покончить с собой Я как бы... Не... Ну, у меня есть очень печальный опыт на этот счет Поэтому я не, не буду на эту тему даже говорить У меня друг очень хороший был в детстве И как-то... Речь зашла На классе восьмом или седьмом Мы учились по поводу того Как... А я как раз Прочитал... Нет, класс Наверное в шестом это был Я прочитал... Граммонт Кристо, Джума, конечно. И там есть целая глава, посвященная казням и так далее. А так как родитель мой был юрист, у меня была, были все учебники судебной медицины, какие угодно, и я вполне мог это читать, изучать совершенно спокойно. И, в общем, какой-то алгоритм выработал, зная какие, в общем-то, вещи достаточно болезненные, какие плохо заканчиваются в смысле э, можно там не давить себя, да и какие абсолютно гарантированные и вот мы с товарищем рассуждали на эту тему, он набрался ума, разума, а потом уж отслужил армию, пришел там уже долгое время даже на гражданке был и реализовал это. Причем ничто не говорил о, о том, что он должен это был сделать, он был очень жизнерадостный, он не был там, как бы сказать, но ну, обычно такое случается с людьми переучившимися и так далее, он не был таким, и поэтому я не люблю разговоры на эту тему, не веду их ни при каких обстоятельствах. То есть, советов в данном случае дать я вам не могу. Есть только один совет, на всякий случай, да, что если там нет ничего, ну, пофигу, да, можно делать все, что угодно. А если там что-то есть? Да, и если все религии, в общем-то, очень негативно к этому относятся. Почему вопрос? Почему религии относятся негативно к самоубийству? Наверное, не просто так. Наверное, что-то. И всегда, когда присутствуешь на похоронах самоубийца, обратите внимание, ощущение совсем другое, жуткое ощущение. Я помню, присутствовал на похоронах одного своего товарища, я не знал, что он покончил с собой. А я это понял. Сразу же, как я его в гробу увидел. Хотя ничего не было видно, он лежал нормальный, прикрытый, и все было в порядке. Я сразу понял, что это лежит самоубийца. Поэтому я не советую, если вам жизнь недорога, но ну, посвятите ее Родине. Да? Масса так сказать, благородных дел, которые можно сделать, когда жизнь тебе недорога. Но если... Ладно, даже не будем рассуждать на эту тему. В Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте Начало проверку по факту исчезновения 19 июля Самолет Ан-2 Видите, Ан-2 что-то посыпались Волна пошла Так что если у вас есть возможность сейчас не лететь на Ан-2 Не надо лететь Потому что видите, один за другим а Вообще это самый надежный самолет, который только можно было придумать в мире 300 аварий Ан-2 на 13 тысяч или там на сколько даже, я не знаю, там еще китайцы выпускали, хер знает, кто еще выпускал эти Ан-2. Вот на огромное количество самолетов, очень небольшое количество аварий. И на Байкале локализовали разлив нефтепродуктов в Иркутской области. Все локализуют. Там локализовали, здесь локализовали. В Науль человека пострадали при взрыве газа в многоэтажке. Ну это уже стандартно хлопок газа каждый день. Ни дня без хлопка, так можно выразиться. Ни дня без хлопка. Россияне 8 минут провисели вниз головой на сломавшиеся карусели в Нальчике. Такие вот карусельщики жуть что я могу сказать я помню сыном своим застрял на карусели не на карусели а этот э, серебряный рудник, да э, был такой в москве э, аттракцион и мы ехали в самый первый вот этой вот телеге. там ну, это было для для руды, якобы, ну, вагонетка такая, как в этом. Вагонетка, помните, в фильме про Индиану Джонса. И вот и как раз та, в которой мы сидели, самая первая, сошла с рельсов и всех заблокировала. И так повисла боком. Ну, мы были застегнуты, все нормально. Ну и кое-как отцепились мы. Там я как-то пролез, отцепился, и мы получились уже почти у выхода. Ну, в смысле, она очередной раз проезжала мимо вот этой вот э, платформы, и я сын высадил на платформу, потом сам вылез, а все остальные люди остались висеть, а потом из... Э, Новостей я узнал Что их там снимали пожарные Часа два или три Так что мне сильно повезло Тогда я как-то потом Связал с детьми ходить На такие сомнительные аттракционы Тем более в России Ну представляете сколько этот аттракцион Прошел То есть он вначале был в Китае Потом его отправили наверняка в Африку, в Китае 10 лет поработал, потом в Африке 10 лет поработал, да, а потом, значит, вот приехал в Россию. Ан-2 теперь не выпускает, он после войны появился сразу, поэтому и падает. Ну прекратить, почему поэтому? этому? Ан-2 надежнейший самолет, когда бы его не выпускали? Ну что вы говорите. Что, тро, тросики там поизносились, ну заменю эти тросики. Перкаль поизносилась, да. Ну и перкаль заменить можно. Я говорю, у меня был Як-18Т, у, у которого календарь поперкали, но ну, если кто-то не знает, что это такое, ткань хлопче-бумажная, которая обшивает легкие самолеты, а потом специальным лаком прокрашивает. Так вот, эта ткань она 15 лет, как кончился календарь, то есть ее 15 лет уже как надо было менять вы не можете себе представить Ну, ничего мы красили там где порвется ну полетел прилетаешь кусок висит ну прилепил покрасил все полетел дальше каких проблем так что сан 2 ничего не случится они еще лет 200 могут летать совершенно спокойно так житель Петербурга избил что-то в гостях Свою дочь Что-то жуть какие-то Автобус сбил остановку И убил человека В Москве Детская горка упала на восьмилетнюю летнюю россиянку И проломил ей голову Это в Бийске В Алтайском крае Детская металлическая горка Ну классика да. Ворота падают постоянно Горки вот Начали, имейте ввиду то есть, если сейчас опять волна пошла, там всяких детских каруселей, горок и всего остального, то это будет продолжаться, я понимаю, так в ближайшее время мы еще какие-то страшные вещи услышим. Поэтому будьте предельно аккуратны, внимательны, посмотрите у себя во дворе, как там эти горки устроены, и не только горки, там все эти карусели и прочее, прочее, качели. За 200 лет бензин кончится. Не, ну это понятно. Тем более, что Ан-2 жрет не дуром. Там вот с высотным карбюратором, там как-то еще там 160 можно литров, да, в час. А уж с обычным 200 только так... Может и надежный биплан А2, но летать как пассажиру только по приговору суда. Нет, ну там как в тюрьме, конечно, нет. Я имею в виду, уф, уф, конечно, это... Приятнее, конечно, лететь в кабине за штурвал. Слава, почему подписчиков почти 70 тысяч, а смотрят только 5. Обидно, что люди не хотят правды знать. Нет, ну так 5 это смотрят в прямом эфире. А остальные-то будут записи смотреть. Некоторые живут на Дальнем Востоке, некоторые там в Америке живут и так далее. А... Воспитательница ударила ребенка по лицу в Тверину. Жуть, люди озверели и вымещают это все на детях, стариках, животных. А надо вымещать все на Путинах и на путинцах. А мне интересно, что эти Ротенберги бессмертные, что ли? Нет, они рассуждают иначе. Они рассуждают как раз, что они смертные. Поэтому после них хоть потоп, они же так рассуждают. Да? Помните, э, как у Амара Хайяма, «Пусть не влекут тебя пути судьбы проклятой, пусть не волнует э, грудь потери и утраты, когда покинешь мир». Ведь будет все равно, что делал, говорил, чем запятнал себя. Да, многие люди так живут, и в частности вот эти Ротенберги. Ну, может так и надо, я не знаю. Я не могу ничего сказать. Мне сложно их критиковать, они наши враги, понимаете. И для меня это главное. Просто главное, они враги. А как они, правильно они там живут, неправильно живут, не знаю, я насчет этого не могу вам ничего сказать. Насчет справедливости, насчет там, правильности или неправильности. Я могу сказать, что они наши враги, что Путин и вся его шобла, все его друзья, это враги русского народа, враги народов России. А поэтому мы должны с ними беспощадно бороться, абсолютно беспощадно. В Москве на Пушкинской площади задержали четырех активистов, не только в Москве, а по всей России задерживали, вот нижегородский губернатор заявил, что ничего ядовитого в воздухе не было, видите, как здорово, когда губернатор честный человек, да? помните, как Рональд Рейган говорил, если... Любимое мое выражение, вот я считаю, это лучшее, что сделал Рональд Рейган в жизни он Сказал эту фразу, он сказал, если вы сделали все и у вас ничего не получилось Попробуйте сказать правду, может быть что-то получится вот Для политика он сказал совершенно невероятную вещь я впервые, когда это услышал, это еще был в советский период, я очень сильно удивился и задумался. И, как здорово сказал, чувак, а? Действительно, от политиков мы никогда не могли услышать правду. Потому что оповещения на эфире Вячеслава Мальцу не работают. А, ну да, это тоже такая вещь интересная. Да, Вячеслав, вчерашний эфир меня очень сильно удивил. О каком эфире речь вообще идет? Вчера был эфир у меня только это... с Георгием и с Иваном Белецким. О чем вы говорите? Татьяна Емельева. Далой гнусную мафию. Да, это лозунг 1995 года. Выборов 1995 года. Мой лозунг дал и гнусную мафию. Ничего не изменилось. Представляете? Дядя Слава, в 90-х у тебя был джип Чироки. В 90-х у меня был и джип чероки, и джип Гранд Чироки. Так... Вячеслав, Слав, почему все страны между собой дружат, а для России все враги? Как почему? Ну, потому что внешние враги нужны тогда, когда самый страшный враг – это твой собственный народ. Когда ты с ним воюешь, тебе нужны внешние враги, Что пока смотри, смотри, бля, враги. В Волгограде нашли тело пропавшего бизнесмена, ушел из дома в четверг вечером, не вернулся. И вот непонятно, рядом с машиной нашли тело, устанавливают причину смерти, устанавливается, наверное, какая-то не очень хорошая она. А -а -а. Меня спрашивают про, авто, про автопилот Единственный самолет На котором мне давали Порулить да, там, На котором был автопилот Это ну, кстати не единственный да, Это МиГ-29 да, Поэтому Я в основном летал на тех самолетах На которых в принципе нет никаких Автопилотов Як-18 Як-18Т Як-52 И так далее пятьдесят 54. После обнаружения тела женщины в чемодане в подмосковье возбудили дело. Обратите внимание, уже не первая женщина в чемодане. И мы говорили об этом, помните, я еще в, в, в фильм про фантомасы вспоминал, что говорил, что легенда ходила в советский период, что про Фантомаса есть еще серия, называется Труп в зеленом чемодане и так далее. Такая легенда ходила среди советских школьников, которые очень хотели этот фильм посмотреть. Но, надо сказать, такого фильма нет. Но вот э, такие трупы в зеленых чемоданах каждый уже. Я не знаю месяц Стали обнаруживаться А в Москве это уже наверное Десяток таких Обратите внимание Какое-то странное совпадение Трупы в чемоданах Вот такие вот Тролли тут опять пишут Мигранты устроили массовую драку в Екатеринбурге на улице Пехотинцев. Надо больше информации. Сейчас везде дерутся мигранты. Что-то связано с армяно-азербайджанским конфликтом. Что-то связано с тем, что мигрантам денег не платят. Ну и так далее. То есть где-то между собой не могут объемы работ поделить. Слава привет, ну ты начал смотреть фильм Меч или нет. Не, я включил, там что-то посмотрел, чуть-чуть так вот перемотал, меня не заинтересовал, честно. Я как-то.. Ну, у меня свой подход особый, я меня не все заставишь смотреть. Ведущий Первого канала, ведущего Первого канала оштрафовали за экстремистскую символику на 1000 рублей за, за и демонстрацию экстремистской символики. Можете себе представить. Это какой-то, я так понимаю, националистическую какую-то показал экстремистскую символику и все. Жуткие дела. Интересно... Вот, за 17, куда не весны, там никого не оштрафовали. Слава, а ты когда летал на самолете, как часто подруливал и уходил в пике, чтобы прокорректировать траекторию по, по дуге окружности Земли? Вы понимаете, я понимаю, кто вы? Вы плоскоземельщик, вы считаете, что Земля плоская. Самая большая высота, на которой я поднимался на самолете, это на самолете Миг-29, почти на 16 километров. И на самолете ИЛ-62-12 с лишним забрался самолет. Так вот, на этой высоте, уже на 12 с лишним, я же не говорю, на 16, видно, что Земля круглая. Так, когда смотришь особенно вперед вот, э, из кабины, то видно, что так впереди сфера такая. Кроме всего прочего, самый простой путь понять вам, что Земля круглая, это посмотреть на горизонт на море, где плывет корабль, да, Посмотреть с какой-то высокой точки А потом начать спускаться И вы увидите, как корабль исчезает А потом, когда начнете подниматься Увидите, как он раз и всплыл А еще, говорит, я прослужил Достаточно долго на море, поэтому для меня нет вопроса, какая, какая земля круглая или плоская. Давайте не будем забивать мозг друг друга. Я вам все равно ничего не докажу, но я и не собираюсь доказывать. Вы-то мне тоже ничего совершенно не докажете. Тот самолетик, на котором я летал, что там корректирует, там, блядь, трясет, как вообще не знаю где. Если это як-18, да, штурвал. Если як-52 штурвальный э, рукоятка. И вот ты... И постоянно Пытаешься как-то удержаться Потому что то снизу задувает То сверху Сани, Перелетая через реку Терешка Мы получили Летели по Вестомеру Было 170 метров И после этого Почувствовали такой жуткий удар Просто Я думал все он рассыпался И ему уже мертвы И какая-то секунда Была просто секунда а кто я я сразу, естественно, я смотрю высоту, высоту и скорость, потому что, ну, понятно, я смотрю, 270. То есть, летели 170, херануло так, что 270 оказались. Поэтому о чем речь? Какие там эти дуги? Вы что? Вы что думаете? Смотрят, это, это вот то, что летит лайнер там на высоте, и его ведет автопилот, и он так ровно летит и так далее. Почему? Не надо никуда... Склоняться-то, да? Ну, потому что есть понятие высота, есть понятие давления на Земле, да? Поэтому вы туда в космос не улетите, даже если очень сильно захотите. Самолет не так летит, понимаете? А вот так он летит. Он летит по определенной высоте. Он так и устроен, чтобы лететь на определенной высоте. Это ровный полет. МКС-камер с прямой трансляции там все видно. Нет, вот э, пишут, ну понятно, что с МКС все видно. Там, ну, видите, люди не верят. Они говорят, что это, это как как-то вот искривляется, там как-то не так. Ну пусть не так, но искривляется. Минобороны отвергла связь между проверкой войск и конфликтом в Закавказье. Понятно, что связи между проверкой войск и конфликтом в Закавказье нет никакой. Связь есть между э, Хабаровском и проверкой войск. Да? То есть Путин поднял войска там, посмотреть, что там и как. Да? Но я думаю, что эти войска ему еще дадут просраться. Земля стоит на трех китах. Вот давайте на этом и остановимся. Для меня вообще этот спор не имеет никакого значения. Предположим, земля плоская. Стоит там на черепахе, на трех китах, на слонах. Там, блять, на ком хотите она стоит. Вообще похер. Это что меняет в нашей жизни? Это меняет, мы не должны с Путиным воевать. Мы не должны отставить свою свободу. Что это меняет? Это ничего не меняет абсолютно. Турция перебросила в Азербайджан ударные беспилотники. Да. Что можно сказать? И 6 установок реактивных систем залпового огня. 6 вот установок реактивных систем залпового огня, как вы понимаете, это херня полнейшая. Да? Ну, что такое? В современных условиях 6 реактивных минометов – Это нет ничего. Да? Это одного вертолета хватит для того, чтобы их всех там Испепелить да. А вот 22 ударных беспилотника И 22 ли этих ударных беспилотников Я не знаю, это очень серьезно То есть показательно да, Было Когда Турки против вагнеровцев применили Несколько различных беспилотников То есть это была система Это какой-то стратегический Серьезный беспилотник Какие-то поменьше какие-то уж совсем маленькие Беспилотники комикации, которые просто врезаются И взрываются И в общем ничего особенного нет И цена им копейка да? Так как они взаимодействуют друг с другом То всякими этими воронежскими машинами Их нельзя сигналы подавить Потому что сигнал Гораздо выше чем от воронежских Машины. И они друг с другом взаимодействуют, а через стратегически, через вот эти базовые беспилотники с ними можно взаимодействовать и с земли только издалека, оттуда, откуда-то, из-за бугра. Хотя, можно и не взаимодействовать, так как алгоритм там очень четкий, он убивает солдат вооруженных, да, и уничтожает там легкую технику и прочее, прочее. Вот, поэтому вот эти... Вагнеровцы уже научились да, У беспилотника алгоритм Он уничтожает двуногих Если он видит четвероногого Ну там тепловизор И видит, что кто-то стоит раком Он воспринимает это как овцу То есть такой же вариант, как в Одиссее Помните, Одиссей решил Спасти своих э, Товарищей тем, что Переодел их в овец И они на четверых ногах от полифема выходили, да, он их там щупал, смотрел, да, овца, овца не человек, то есть циклоп не смог разобраться вот беспилотники тоже не могут разобраться так что вот у армян есть вариант сыграть в овец, да, потому что у них нет абсолютно техники никакой, они по глупости своей пользовались арсеналом России и покупали то, что предлагала Россия. А Россия видите, Оказалось в данном случае страной дураков, который почему-то не предвидел элементарно у того что будут ударные беспилотники эти ударные беспилотники будут действовать самостоятельно хотя в общем то это было очевидно для всех еще там блядь, в 90-е годы. но для путинцев и всей этой шобла конечно это все не очевидно, а поэтому техника такая. А поэтому стратегию да, государство разрабатывает президент. Вот он вам разработал стратегию. И многие страдают. То есть армянам теперь придется в овец играть. Потому что вариантов воевать с беспилотниками нет никаких. Слава, спокойной ночи. Свобода народу Лайк. Спасибо большое. А. Мид России сообщил, что контакты по Афганистану не планируются. Удивительные вещи. Мид России как же не планируются контакты, да? Когда, когда с Талибаном они там не разлеют вода. Россию завалили просьбами о помощи в борьбе с коронавирусом, ну да. Там, я так понимаю, уже это бизнес такой, помощь России с коронавирусом, откаты и все такое прочее. Ну. Лукашенко пообещал белорусам решить трудности. Вот интересный тоже чувак, с, 2000, с 1994 года ничего не решил, а теперь обещал решить. Говорит, все будет как в Европе вообще, там как, как в самых лучших зарубежных странах. А что же а до этого не было? Сейчас в самых лучших зарубежных странах херов, он на это рассчитывает, что в самых лучших зарубежных странах станет настолько плохо, что будет как в Белоруссии. Не будет, потому что в Белоруссии станет еще хуже, понимаете. Лукашенко заявил о наличии у его оппонентов плана по силовому свержению власти. Ну, в общем-то, это хорошо. Хорошо, если бы у оппонентов были такие планы. Понятно, что если власть Лукашенко будет свергнута, то в Беларуси не установится власть Путина. Никоим образом. Никак он ее не сможет навязать. Войска, что ли, водить? Не будет он войска вводить. Беспилотник пишет, это одинокий мужчина. Да, наверное. Наверное, так и есть. <смех> Безпилот. Ага. Тогда вот такой вопрос, как назвать мужчину, у которого несколько женщин с этой вот точки зрения. Ага. Вячеслав, как ваша студия на колеса? Не боитесь, что вас там накроют? Мы пережив... переживаем за вас. Накрыть можно где угодно. И дома можно накрыть и в студии. И где хотите можно накрыть. На той и голова человеку, чтобы он не подставлял ее. Еще одна цитата сегодняшнего дня. В воскресенье 19 июля некоторые телеграм-каналы сообщили, что действующий президент Беларуси Лукашенко попал в больницу с гипертоническим кризом, ну и так далее. Ну некоторые, кстати, сообщили, что с инсультом. Вот и не знаю, как откомментировать. Посмотрим. Нужно дождаться результатов. Зеленский Назвал убийство Шеремета Позором для Украины Да любое убийство позор ну, Самое позорное Это не раскрывать убийство Зеленский заявил Что Украина готова К второй волне коронавируса ну, В общем-то весь мир Готов независимо ни от ничего Даже те кто не готов Все равно готовы Вот и Украина названа самой криминальной страной в Европе. Кто-то... Господи. Аналитический портал нам... Как он? Намбар или Намбел. Не пойму. Везде это прошло в российских СМИ, но, наверное, россияне, путинцы и заказали такую... Считалочку, да? Полиция отпустила задержанного после пожара в соборе в Нанте. Да, действительно, в соборе в Нанте произошел пожар. И это совершенно непонятно, что же это случилось, такое. Вначале думали там поджог кого-то задерживали, теперь отпустили. Ну надо больше информации. Но вообще странно э -э храмы горят и не только в России, да? <связывая> А вы, Путин выглядел бодро в эфире. Так в эфире кто угодно бодро может, может выглядеть. Я думаю, что Льва Толстого показывают иногда, да, по телевизору там, он тоже бодро выглядит. Иисуса Христа показывает, Он вообще бодрячок, да? Ну и, и прочее. Юлия Цезарь видел я многократно, и Марка Антония вообще прекрасно выглядит. Поэтому по телевизору каждый выглядит очень хорошо. Слава народовластия – это путь доказать космосу, что мы созрели стать участниками сообщества Вселенной. Ну, дай бог, если это так, но я боюсь, что это несколько по-другому будет, и нам придется самим решать свои вопросы, а не рассчитывать на то, что нас возьмут в какое-то сообщество, потому что мы повзрослели. Мы ни хера не повзрослели, и народовластие тебе не даст никакого взросления, ну, чуть-чуть, может быть, совсем самую малость. И следующий этап самый трудный. Тот, который будет потом, после этапа информационной эпохи, вот тот следующий этап. Это как раз очень серьезная задача для человечества, которую, если человечество не решит, оно будет уничтожено. Причем уничтожено продуктом своего ума то есть искусственным интеллектом роботами и прочим прочим прочим вселенная нас ненавидит пишет. и если что-то я забуду вряд ли звезды примут нас помните песню вот это очень кстати важно ничего не забыть. на саммит есть Снова не, на саммите ЕС снова не смогли договориться по бюджету. Генсек он призвал реформировать крупнейшие международные организации. но ну, наконец 70 лет, э, в общем-то, они в таком виде и, и, и еще хуже. Да? То есть тогда это были новые организации, и было желание прийти к какому-то консенсусу, да, а, прийти к, к общем каким-то соглашениям, построить какой-то общий мир. Сейчас такого желания нет, отсутствует такое желание. Поэтому, безусловно, международные организации должны быть другими, и Организация Объединенных Наций это должна быть... Квази-государственная единица с очень серьезными полномочиями, с, с аппаратом принуждения, в конце концов, с, со своим судом. Если аппарат принуждения, ладно, это можно использовать какой-то со стороны, то со своим судом, безусловно, со своим судом. НАТО осудил внезапную проверку российских войск. Глава Пентагон призвал союзников по НАТО становиться сильнее для сдерживания России. Вот у них там рок-н-ролл идет. Они поймали за хвост судьбу и теперь ее будут доить до упора. Путин для них самый лучший. Самый лучший вариант. Естественно, интеллект тоже развивать надо Естественно, у естественного интеллекта стоит очень серьезный блок Очень серьезный блок И поэтому, либо нам придется как-то найти способ снять этот блок Я в 90-е годы искал и остановился Потому что был близок к тому, чтобы найти И это, в общем-то, очень интересная тема если бы попросили прочитать лекцию на эту тему, это была бы большая лекция. То есть, по крайней мере, на десяток часов по поводу того блока, который у нас стоит в голове. Почему мы не используем весь ресурс нашего мозга, да? Почему мы придумали машины, которые говорят не на нашем языке, а говорят на языке китов и дельфинов, да, то есть говорят битами, ну и прочее такое. Тогда меня еще в 90-е это очень сильно интересовало, и в общем-то я нашел ответ, причем ответ нашел в Библии, как это ни странно. Слава, нужно чаще напоминать, что в каждом русском человеке сидит капитан Вселенной. Вспомни, 17-й год, где этот народ должен был вымереть, а страны исчезнуть, и 40 лет мы первые в космосе. Да, ну в любом случае мы у нас нет другого выхода. Мы должны призывать людей быть людьми, ну или мы просто вымерем. США представили официальное обвинение против шпионившего на Россию военного э, старшина Чарльз Бриг... Бригц, который передал секретные данные россиянину. Вот тоже какие-то шпионские игры. Ну, Путин очень нравится, очень он любит, он любит. Вот эти идиоты, вот такие как у Путин, вот эти выкормыши КГБ, они так всегда и будут играть в, это, в шпионские игры. Вариант, вот представьте себе, вот Путин шпионит. Какие-то деньги тратит, какие-то секреты огромные вынимает. Что изменилось в России? Ну вот если бы этого не было, вот если бы он и не взял этот секрет, что американцы полезли бы Россию убивать, Воевать с Россией, что ли, полезно? Что они там в 90-е не полезли? Когда пьяный Ельцин был, у них можно было у него забрать можно ядерное оружие, и что хочешь, можно было. Что они не полезли? -то? Им нафиг это не нужно было, понимаете? И сейчас, вот о, там какие-то деньги, какие-то шпионы, что-то все выдумывают. Зачем? Что меняется глобально? Глобально ничего не меняется. Это просто развлеч... развлечение для конкретного урода, которого зовут Вова Путин. Все. Такого, которого сделали уродом там в КГБ. Ну, может быть, мама с папой его родили уродом. Ну, а там его уже доделали, так сказать. И на выборах США наметился катастрофический результат. Вот. Не знаю, почему катастрофический результат. Если честные выборы, то никакого катастрофического результата не будет. То есть Трамп, э -э -э, они думают, Трамп будет проигрывать, что ли, не будет он проигрывать. Он сейчас будет включать все, что угодно. Недавно уже два авианосца в Южно-Китайском море. Он может воевать, начать с Северной Кореи. Может что угодно устроить, абсолютно, чтобы выиграть выборы. Все, что ему предложат сделать его... Консультант он это сделает А сейчас я думаю поставлен вопрос Главный вопрос Что делать И Я думаю что перед выборами он что-то должен сделать э Экстраординарное Такое да? ну, Можно поставить на то что это будет Война с Северной Кореей Или война с Ираном Ну Не война в, в, в прямом смысле А удар конечно по Ирану Слава, забей на свое эго насчет дуэлей всяческих, ты уже пропагандой своей этих мразей победил и делай то, что у тебя лучше получается. Спасибо за твою а, очень нужную работу в эфирах и этот. Спасибо большое, но я не могу забить, я же э, действительно эгоистичный человек, как и все. Рвущиеся к власти люди, безусловно, поэтому я не могу забить на это. Я не могу не получить удовлетворение, понимаете? Как почему говорят там вот, дуэль, там получить удовлетворение, сатисфэкшен, да, сатисфакция. Я хочу сатисфакции, понимаете? Почему хочу сатисфакцию? Ну, потому что как я ее могу получить, да, там, ну, судами над этими сулочами. Это не так интересно. Я хочу, чтобы они боялись. Я хочу одного из сволачей застрелить публично, понимаете, на дуэли. И чтобы они боялись, что я сейчас возьму и другого, вытащу. Понимаете? Вот что я хочу. Я страх хочу увидеть. Очень хочу. Слава, что сегодня Софик не слышно, не видно. Гулять, Софийка. Софийка, гулять. Слава, твой акцент сменился с английского на французский. Теперь акцент на вторую часть и мягкие звуки. Ну, естественно. А как же? Естественно. Эти многие слова, естественно, я уже называю. Особенно такие интернациональные. С французским уклоном, а не с английским. Трамп назвал живой книгу своей племянницей, но ну, а еще бы он сказал, что он действительно упуленный <соединенный> на голову. Хотя без всякой племянницы это видно. Ну, по-другому и быть не может. Ну, кто полезет в президенты? Человек с нормальной психикой полезет? Конечно, нет. То есть, уже должна быть какая-то проблема серьезная, да, психическая. Ну, возможно, вырожденный уродливый характер. Это самое это самое меньшее, да, для того, чтобы полезть в президент. Это самое меньшее. Правительство национального согласия Ливии передало двух задержанных россиян Турции. Вот интересно, как турки поступят. Я уже э, читал, когда их выхватили. В западных СМИ, помните, даже говорил, что там кого-то переловили, кого-то прибили. Вот будет очень это интересно. Я так понимаю, что никто не передавал это просто официальные документы, а поймали то их турки. И просто ливийцы написали, что ну вот они вам ну, там бумажки, обменялись бумажками. В Израиле началась забастовка медсестер. Вы представляете, в России можете себе представить забастовку медсестер. В Израиле это вполне норма. То есть медсестеры забастовали из-за того, что там по коронавирусу не решили каких-то вопросов, их вопросов. А в России все решили, никто не бастует. Режим военного времени ввели в Китае. Надо больше информации, с чем это связано, да? Ну, понятно, что из-за коронавируса, но, наверное, не только из-за этого. Наверное, какие-то еще вещи с этим связаны. Азербайджан ночью обстрелял Армению. Так. Ну и все Прикольно от славы закона о дуэли Каждый сука начнет отвечать за слова. Да, это было прекрасно Но к сожалению Наверное это Как, как, как ни странно, но это вопрос Будущего Это не только вопрос прошлого Это вопрос будущего Ага. Не, мозг работает только на 3% А у некоторых, судя по вопросам и комментариям Он вообще отсутствует Да, точно так Мозг работает на 3% Но есть Некие э, Как бы сказать Инструменты, чтобы запустить Гораздо больше 3% Гораздо больше Чтобы включить генетическую память соответственно но пока это возможно сделать только в боевых искусствах и я как раз эту тему изучал то что связано с боевой молитвой да. ну, я как-то вам говорил уже об этом. Это в 90-е годы было очень это интересно так Напоминаю, что вы смотрите канал Народовластия, программ Плохие Новости. Напоминаю, что под видео есть строчка для спонсоров. И это очень важные для нас люди, спонсоры. Есть строчка для волонтеров и есть для партизан. То есть, ссылка на сайт партизан. И Ссылка на почту для волонтеров То есть, если вы хотите быть волонтером Хотите помогать, записывайтесь Если вы поддерживаете мальцов в качестве партизана И готовы, э, так сказать На какие-то решительные действия Когда все начнется То записывайтесь в партизаны Может быть, никогда все начнется Может быть, уже и теперь Это тоже сейчас важно так, вот донат. Читаю. Артем Вячеслав Вячеславович, добрый вечер. В связи с утечкой одной компании мои персональные данные, сканы паспорта н.н. и так далее оказались в интернете. Хочу поменять паспорт. Что можно сделать еще? Живу в Москве. Да я вообще не думаю, что стоит как-то париться. Но ваших персональных данных полно везде. Вы что-то покупаете по почте, покупаете, где-то учились, где-то женились и так далее. Данных очень много. Ничего страшного, ну и, и пользовались VPN. И что? Попали там данные. Там 20 миллионов, кто их там фильтровать будет? Зачем они кому-то нужны? По, по, этим, по этому пути какие-то киллеры, что ли, пойдут? Нет, даже если вы просто поменяете паспорт со своими персональными данными, там будет другой номер, это вообще уже будет другой человек. Сейчас информационный мир, многие вещи как бы, работает иначе, не так, как мы думаем. У меня был, была возможность, не могу все рассказывать, но была возможность убедиться, так как я нахожусь в розыске Интерпола, то у меня была возможность убедиться, как очень легко это обойти, да. понимаете? То есть совершенно невероятные вещи и, и все, и никто ты, ты уже никому не нужен. Да, вот и Софика пришла. Вы издалека нас? Да, нет, ну спрашивали, да. а где Софика? Она ключи не хотела отдавать, и дверь не давала открывать. Нет. Иди, да. мать, покажи, что у тебя есть. Что есть? Единорог есть? Ну, давай. -ка. Иди. Ключи есть у нас. Давай, давай, давай. Она давай, не аккуратно. хотела с улицы уходить, орала. Давай, давай, давай, давай. Оп, оп. Ой, пришел человек. Ой, ну, давай так. Давай. Так она тебя ключами тук-тук сделает. Ты ключи возьми, а то сейчас да, она не сфотографирует. Сфотографирует определенные КГБ шнеки. И потом. Да, давай, ключики. Давай, ключики, да. Так, что? -то. Андрей на мелкие расходы. Спасибо, Валентина СПБ. Спасибо, бессмертный, смертник. Здравствуйте. Неплохая кричалка в регионах, может быть, Москва не сы, Москва выходи. Алроса начала закрывать профильные активы, да, хорошо. Не патриот, на усмотрение спасибо, укупник Аркадий, спасибо, Аркаш, тени прошлого, побуду сегодня госдепом, спасибо. Максим Пыровко, на страховку для студии, надеюсь, скоро приедет <связываться> на ней в Россию. Слава, как относится к крещению детей в России, стоит ли торопиться с этим процессом? <связываться> да не знаю, вообще как-то очень трудно я, сказать, я к этому отношусь, как-то я имею в виду, нет у меня ответа. Неоднозначно. да, неоднозначно. <связываться> да, не там церковь без Томаса, там <связываться> какие-то церковники непонятные, что -то. Ну рисуй, что ты рисуешь. У нас одни эти художники. Артем, спасибо, Роман, спасибо, Слава, вещай непрерывно, собственно, написал, как повод обнародовать еще один горячо актуальный, Запоминающий термин. А, ой. А, а, а отца Сергий, отца Сергий, даешь страховку на железку, Отца Сергий, это очень хорошо. <клышленный> Да. Как папа смеется? Василий, папа спасибо, смеется. Слава. Спасибо, Василий. Макс. Спасибо, Макс. Так. Смага, здравия Вячеслав, хочу вас порекомендовать людям писать на заднем пыльном стекле своих авто. Своих авто. Это очень просто. Я дважды регистрировался с партизаном. А ответ на почту не пришло. Благодарю. Хорошо. Я разберусь насчет партизан. Спасибо. Алекс В. Так. Да, я может быть оговорился, Алекс Я встречу проводил с волонтерами С волонтерами, не с партизанами Ну, все волонтеры партизаны То есть, те, те люди, которые работают в волонтерских группах С ними общался Ну, надо и с партизанами провести встречу, не вопрос Правильно вы говорите Костоловский Вячеслав, обнимаю, жму руку, кланяюсь, серьезно очень переживал, что никак не могу, а сейчас очень рад, и это так есть лидер, который всех вытащил, но и сам попал в непростую ситуацию, его обязательно греть, спасибо, Надежда, спасибо, Константин, на усмотрение, спасибо, да, на, еще, еще на, листочек? Она сейчас их все да? Она берет Берет книжку И делает вид Начинает что читает Это так забавно Тем более что все книги мы читаем в интернете У нас тут нет практических книг Откуда она эту набралась У нас книги все дома Остались в России Так. Артем, Вячеслав, Вячеслав, добрый вечер. В связи с утечкой одной компании MyPersonal. Персона... А, это уже я прочитал. Так, я что-то второй раз одной тоже читаю, что ли? Так, я сейчас.. Софика на себя так обращает внимание, что я не могу сосредоточиться, да? Оп. Эй. Все, а она хочет уйти. Уйти. Идем. Хочется, не Пойдем, давай. Давай. Пойдем. Нет, не хочет. Не хочет Ну что, что, что? Ты теперь с папой будешь вещать. Идем, идем, идем, идем. Идем? Ругается, ведь. Это она вообще пока не ругается. Так, я что-то не могу понять. Так, что-то у меня никак не хочет подключаться на э, донат студии на колес Вот, наконец. Гедриус, спасибо большое, Олег, поднажмем, спасибо, Челусосарев. это наш все, товарищи, ударим автопробегом по Петунскому бездорожью. Паниковский, оставьте гуся в покое, Михаил Красноярск. Чистушки Все? у России, у России две напасти, москвичи сосуд у власти, а им кричит, еще можем подрочить, Смотрят питерцы угрюмо, колыбельную поют, у матросов из-под носа на Амур Аврору пру. Да, крановщик магнитки на акварель варит, жду картину маслом, бакла вступает в бой с басей на краю обрыва, это уже было 17-е, да? спасибо Она не дает мы тоже перестаем сосредотачиваться ну да и Варю тоже позовите Варь что-то там пишет рисует я даже не знаю так Копия мамы пишет. Копия мамы? Да. Ура! Конец. Она, она все переживает, что все дети на меня похожи. Благодарен за эфир. И я тоже благодарен. Спасибо большое, что вы смотрите. Надеюсь, до завтра. До здравствует революция. До свидания.